Здравствуйте. Ко мне регулярно обращаются с просьбой помочь с получением импатичного кредита. А обычно мне говорят так. У меня хорошая кредитная история, а мне не дают кредит. Я провел очень много ситуаций, когда рассматривал такие истории. И каждый раз мы что-то находили у клиента, что с этим клиентом не так. В результате клиент получал кредит. Все это требует тщательного анализа ситуации по клиенту. Если у вас такая же ситуация, запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 845 2 44 76 62 или по WhatsApp или Viber, они указаны под видео, и получите решение своей проблемы. О себе. Я Иванов Дмитрий Юрьевич, директор агентства недвижимости новой квартиры. Работаем с ипотекой 2004 года. Обычно мы находим законное решение в сложной ситуации по ипотеке. Спасибо за внимание. Буду вам очень благодарен, если вы подпишетесь на канал и поставите лайк. А также, если вы хотите узнать о новых видео, которые выходят на моем канале, нажмите на колокольчик справа наверху. Спасибо за внимание. До свидания.